хе hey, hey, ребята, всем привет, мы играем в Бил Баттл на Ласкрафте. Итак, ребята, голосуем за тему, я голосую за еду. Это интересная тема. И нам надо построить бутылку молока, ребята. Берем наше стекло. Я взял снег. Он очень похож на молоко. Давайте же приступим. Делаем основание нашей бутылочки. Даже можно сделать ее побольше. Вот идеальная бутылочка у нас И поднимаем ее стеночки 6 минут осталось Это в принципе еще очень много времени Мы обязательно успеем Это все доделать Или контраста будет белая шерсть у нас И вот так вот будет идти И давайте же поднимем стенки нашего молока тоже Полностью заделывать уж не буду Сделаю только по контурам Вот так вот И давайте еще поднимем наши стеночки Вот так вот 4 минуты у нас остается По идее мы должны успеть Потому что вот уж как она выглядит наша бутылка А, как же сделать-то? А давайте э, вот так вот еще поднимем на два блока. И это будет наше горлышко нашей бутылки. Ну, чем-то похоже, конечно, на бутылку. Опс, надо еще вот здесь сделать, а то у нас что-то здесь пусто получается. Вот, замечательно. Осталось только две минуты, ребята. Похоже у нас на бутылку или не похоже? Давайте пол поставим. Сделаем пол из дерева. Тыкаем на блок. Этот убираем. И осталось полторы минуты у нас. О, какая бутылка интересная. Подглядел идейку и сделал пробочку для бутылочки. Вот ну, думаю пойдет наша пробочка. И давайте же э, полублокчик темненький. Вот. Давайте добавим какие-то эффекты. Э, какие эффекты добавить-то? Вода. Что ж, добавить-то нам, ребята. Давайте криты добавим. Вот, вот так сделаем. 3, 2, 1, время и стекло наше. И первая же постройка это наша построечка. Ребятки, что же там оценивают, ребят, мне интересно. И давайте же оценим сейчас мы Давайте поставим вот эту оценку Которая у нас была уже отмечена В принципе как у нас Почти так же как у нас Ну в принципе очень ничего Так получилось А что же это за постройка Ну какая то она нереалистичная Как бы давайте поставим а, Вот такую вот оценку это что такое? Эм, Как-то непонятно сделано. Но за человека, конечно, поставим вот такую оценку, желтый блок. Очень много лишнего получается. Давайте эту оценку оставим. Опа, она. Как у нас почти. Ну, давайте также оставим, мне кажется. Это что, ребята? Это похоже на ракету. Написано простоквашино. Это просто бутылка, не соответствует условиям. Мы заняли третье место, ребята, буквально 5 очков нам не хватило до победы. Это было все. подписывайся на канал, пиши комментарии и ставь лайки под этим видео. Всем пока-пока!